Добрый день, дорогие мои читатели, дорогие мои зрители. Мне очень приятно, что поступило, поступило очень много интересных звонков от моих знакомых по поводу моих видео. Также в Google+, сразу же, как только выходит в YouTube, у меня выходит в Google+. Также и в Google+, вышло мое обозрение, и в общем-то вызвало много хороших откликов, потому что в Google+, я уже общаюсь, там и Пакистан, там и Латвия. Там и Колумбия, там и Петр из Бирмингема, естественно, есть жена, есть ребенок, девочка. И мне было очень приятно, что даже на иностранном языке, в общем-то, они смотрели мою программу, я стараюсь говорить медленно, они смотрели мою программу, и э, мои программы использовали как учебные программы для русского, для русского языка, в общем, ну, просто для иностранцев, значит, чтобы смотрели программы на русском языке и переводили эти программы. Значит, будет ли все понятно. Я продолжаю пользоваться чистой линией. Это уже мое третье большое обозрение. Я сделала обозрение по отдельности. И как смотрю, в общем-то, по отдельности мое обозрение не вызвало особо большого интереса. Хотя, в общем-то, мне казалось бы, что вот это должно вызвать такой достаточно большой интерес. Но раз, это раз так не получилось, значит не получилось. Значит, здесь я выставила в основном, у меня сегодня большое событие, потому что я сделала новое приобретение, новое приобретение это вот этот шампунь 100 рецептов красоты со стопроцентной натуральной пеной мыльного ореха, 7 активных масел с охлаждающим эффектом. И, вы знаете, я на него давно положила глаз, как только еще начинала покупать вот всю, всю линию, чистую линию. А, ну, как-то думаю, что рецептов красоты. Я как-то взяла крем для ног, и, честно говоря, покупать больше не буду, мне не понравилось. Там с кукурузным маслом и тыквой. Вот, мне не понравилось абсолютно никакого эффекта. Вот что мазал, что не мазал. Я могла бы обычным подсолнечным маслом а, намазать свои ноги, посидеть тихо, спокойно. Эффект был бы абсолютно такой же, вот как после того... После, того, после, ну, после этого средства. Поэтому я не стала его больше покупать, и как-то вот на 100 красоты я закрыла глаза. Но поскольку все-таки я очень заинтересовалась мыльными орехами, и я хотела покупать мыльные орехи, но, естественно, теперь уже не будучи глупым человеком, я открыла интернет и почитала про мыльные орехи, по почитала отзывы, посмотрела, девчонки, там очень много видео показано, а также мало того, что видео еще написано на сайтах. Вот. Очень много девчонок показывали, как пользоваться мыльными орехами, и вы знаете, э, здесь уже нет единого мнения, то есть одному нравится, другому не нравится, у одного до скрипа третьего не промывает, там еще и стирать с этими мыльными орехами, но меня мыльные орехи заинтересовали именно в качестве стирки. Но сейчас у меня получился небольшой цинкот с деньгами, да, все. ну так иногда бывает, то есть рассчитывали на одно, получилось другое. Поэтому вот сегодня я, в общем-то, даже очень рада, что я, я рада, что я купила. Вы знаете, я не потому, что я жалею деньги, там 50 рублей, там 100 рублей, вот это не деньги, тоже что я их жалею, а потому, что я просто не хочу на деньги накупать лишние продукты, которые, допустим, будут лежать стоять и я не буду ими пользоваться, потому что деньги я не печатаю, и даже те же самые 50 рублей, 70 рублей на них можно купить еды. В конце концов, на эти 50-70 рублей можно накормить голодного соба, голодную собаку. Можно тому же бездомному человеку что-то купить, и человек будет просто счастлив. Поэтому я считаю, вот, вот это мое мнение о том, что лишние вот такие вещи, говорю, я покупать просто не хочу. Но честно скажу, что меня все-таки сподобило купить везде. Цена была заявлена 69 рублей, она стабильно была. И тут вдруг я совершенно неожиданно в журавлях вижу цену 53 рубля. Ну, и вы знаете, вот тут меня уже просто, вот, просто мое любопытство уже не было предела, потому что помимо того, что оно со стопроцентной натуральной пеной мыльного ореха, оно еще с семьей активными маслами. Девочки, а масло, масло я просто обожаю. Следующее, я сделаю обзор по продукции Евроше, которую я пользовалась. Вот я не в восторге, но там как раз вот именно масло, именно по поводу масел. Мы продолжим сейчас про шампунь 100 рецептов с со 100% натуральной пены мыльного ореха. Значит, лучший рецепт. Вот, значит, что здесь происходит? Состав вот этого вот всем активных масел. Каких? Масла оливковое, мятное, репейное, миндальное, разородышие пшеницы, чайного дерева, облепихи. Понятно, что здесь питательное, стимулирующее, потому что репейное масло стимулирует. Я просто от неожиданности аж присела, когда я прочитала, что здесь содержится репейное масло, потому что я хотела покупать репейное масло Чистая линии», Но вы знаете, сейчас просто не буду, потому что когда есть такая красота такой шампунь, ну просто нет необходимости. И вы знаете, я очень довольна чем, потому что я мылась шампунем, и вот у меня же сам, шампунь Эликсир Фит Эликсир Чистая Линия вот плюс 45. Вот, ну, был один эффект. Но вы знаете, мылиться вот натуральной пеной мыльного ореха, вы знаете, но это вообще две разные вещи. Это небо и земля. Вот поэтому, девочки, я вам очень рекомендую, Просто попробуйте. Вот. Ощущение какое то вот, не знаю, свежести какой-то, действительно, оно освежает, оно с охлаждающим эффектом. Но, видимо, вот мыльные орехи, они все-таки обладают охлаждающим эффектом. Почему я не решилась покупать мыльные орехи отдельно сама по себе? Потому что разделили, вот разделились у девочек тех я очень много пересмотрела мыльных орехов и себе в google плюс там отдельно выписала об активности о составе этих мыльных орехов о том насколько это полезно ну во первых это генетически неродственно русским людям вот все эти мыльные орехи вот а здесь и там, ну, в общем-то, в этих выступлениях я увидела разные способы применения и очень много разных мнений, даже об одном и том же применении, об одном и том же способе. То есть вот один и тот же, вот несколько человек сделали совершенно одинаково, а эффект абсолютно разный. Вот. и тут я все-таки решила больше довериться уже ну, нашим экспертам, потому что консерва Калина, он себя зарекомендовал бы вот, со стороны чистой линии. Вот, и я тут уже просто доверилась, потому что, во-первых, совершенно необычный запах. Мне очень нравится запах, натуральный запах. Девочки, что вы там мне говорите, что чистая линия, пахнет она там, у нее стабильный запах. Никакого стабильного запаха нет, у нее натуральный запах. Запах натуральных ингредиентов. Я могу сказать так, что перестала пользоваться сейчас духами и всеми, потому что я иду, я чувствую все вот эти запахи. Я умываюсь совершенно снухшибательным мягким мылом. Я не знаю, почему, но почему-то у вас не вызвало впечатление э, никакие, никакое выступление по поводу мыла. Вот это плохо, девочки, потому что мыло, вообще, это очень хорошая вещь, и я ему уделяю очень большое внимание. И теперь вот я очень понимаю, что очень зря я не выбирала для своих волос шампуня. потому что действительно это, это хорошая вещь, это нужная вещь, я просто вот... Все свои жизни, вот с 23 лет после Чернобыльского взрыва, как это произошло, я абсолютно не придавала значения никаким шампуням. Я не верила ни в, их, ни в их целебность, я не верила в их стойкость, я не верила. Да, и еще, кстати, тем, кто боится СЛС, тем, кто боится вот, лаурил-сульфатов, всех вот синтетических эм, пенящихся веществ, девочки, вот тут пенящееся вещество как раз натуральная пена мыльного ореха. И вот тем, кто боится лаурил-сульфатов, девочки, я очень люблю рекомендую вот, эту, вот этот шампунь. Потому что тут действительно где-то волосы вымываются до скрипа, и, в общем-то, Заварено уже, в общем-то, профессионалами, сделан шампунь профессионально. Он совершенно потрясающе пахнет, у него абсолютно обалденный запах. Вот и, конечно, такой великолепный состав, как оливковое, мятная, репейная, миндальная, зародышей пшеницы, чайного дерева, облепиховые масла. Это, конечно, сногсшибательный эффект. Но тут, как как вот они пишут, что взять по одной чайной ложке всех этих масел смешать их, естественно, нанести на волосы, начиная от кожи, от кожи головы, потом по всей длине волосы до кончиков. Но вообще я рекомендую вот эти масла подогревать. Вот это я услышала а, где-то. А, нет, не услышала. Я зашла на сайт чистой линии и вот вышла в ВКонтакте, группа ВКонтакте. Я сейчас ее посещаю. Там очень много отвечают очень грамотно. И вот э, использование репейного масла, э, репейного масла у них Америка, Рекомендует его подогревать и голову укутывать. Ну вот э, здесь на 3-5 минут написано наносить, то есть после вот этой масляной ванны, вернее, неважно, ванной, масляной маски, которые вы, естественно, накладываете, потом вы укрываете полотенце, то есть согреваете, матушу подогреваете, еще согреваете. И здесь написано, потом вот этот шампунь наносить на 3-5 минут, потом смывать. Но, вы знаете, я, допустим, не буду сейчас собирать вот эти все оливковые масла, тем более, что я знаю, что чистого оливкового масла все равно у нас в продаже нет, и его не найдешь. Миндальное, масло зародышей, пшенин. В принципе, можно все это собрать. Вот облепиховое можно. Можно все это собрать, но... Не знаю, как-то вот я вот как-то... Я вот все-таки доверяю вот этому шампуню. И я подержала вот этот шампунь где-то минут двадцать, Я накрыла махровым полотенцем, теплым оно уже нагрелось. Вот, подержала это все на голове. Вы знаете, девочки, эффект обалденный. Я могу сказать, я сейчас сижу, вот я сейчас сижу, у меня голова сохнет... И у меня такой прямо, ой, прямо аж вот какие-то, аж какие-то мурашки по голове бегают, до того вот, ну хорошо, ну хорошо, вот прямо вот очень приятно, кожа такой прямо свежесть, вот необычно, вот очень хочу сейчас не трогать волосы, не буду, не буду пока волосы смачивать отваром фитоотваром для волос. Вот в данном случае у меня фитоотвар для ослабленных и ломких волос – это крапива. Но вот посмотрите, сколько у меня уже его осталось, этого от фитоотвара. Было его много. Где-то на каждый прием у меня уходит вот столько. Девочки, могу сказать, что с коротких стильных стрижек я стала носить о, среднюю длину, и сейчас у меня такой стильненький боб-каре. Бобик, как я его называю, боб-каре. А передние волосы у меня уже где-то до... Плеч. Вот, ну вот впереди волосы где-то, до да, плеч. И самое главное, что у меня, у меня волосы были жутко прямые, вообще как палки, как отрастали. У меня вообще, у меня с детства волосы вьющиеся были. на локонами, ими такими красивыми локонами. Вот, потом я ничего не могла с ними. Вот как только я отращивала, я даже волос не отращивала, потому что он был прямой, как палки. А сейчас я вот смотрю, вы знаете, вот волос вьется. Ой, я не могу отвести глаз от своих волос, Пусть они, конечно, не, не густые, пусть они, но они пушистые и вьющиеся, понимаете, вот это главное». Вот это красота главная. Вот, и я делаю так, что я мою шампунями, а потом все-таки делаю, что сначала прямо до кожи головы брызгаю вот этим вот фитоотваром. Вот. А потом дальше прямо вот поднимаю волосы к макушке все-все-все, и начинаю. Ну, сзади у меня бобик, естественно, бобик пробрызгать это элементарно. И все, буквально все-все-все забрызгиваю вот этим отварчиком и дает она всему высохнуть. Да, эффект такой, как будто на волосах, вот что-то такое. Но я сказала, что я использую этот фитоотвар в качестве фиксатора для волос. То есть я ставлю прическу, то есть если я куда-то собираюсь, я сегодня, допустим, моюсь, э, сушу волосы, тоже бы сбрызгиваю его отваром, у меня волосы становятся, и вы знаете, я могу сказать, мои волосы имеют прогресс, девочки. Они совершенно стали не такими, какими они были, они прогрессируют они очень сильно меняются. И теперь уже я меняю даже средства ухода за головой, потому что если раньше, допустим, вот с этим светоотваром красота волос, вот для, для ну, с крапивой, я бы не могла никуда выйти, потому что у ну, был эффект слипшихся волос, грязных волос. Вот то сейчас, сейчас, вы знаете, от него сумасшедший блеск, Волосы блестят просто бешено от него, вот каждый раз, вот до того красиво, прямо отливают, а если солнышко еще, я сейчас стараюсь как можно меньше ходить в шапке или в ободках, в общем, я просто, вот, вы знаете, наверное, вот, господи, уже казалось бы, закат уже жизни и все прочее, но, но может быть это мы так думаем, это просто, наверное, социальные стереотипы. Но я поняла так, если я все-таки, у меня получилось вернуть свои волосы, и у нас есть такая великолепная чистая линия. И, кстати, сейчас я вот буду собирать посылку в Германию, в Германию и Литву. Но я почему буду собирать посылку, потому что они просили представить вот именно с аннотациями, как пользоваться, потому что все буду писать на английском языке. Естественно, на литовском я не знаю ничего, но мы вместе занимаемся английским языком. И вот у нас Петер Босс он ведущий нашего английского языка, он попросил прислать ему для его жены. Вот, ну, как бы то, что я считаю, вот мы созвонились с его женой, поговорили по скайпу, она объяснила, я посмотрела на ее волосы, посмотрела, вот, она мне сказала то, чем она пользуется. Ну, мне примерно понятно, и я вот думаю, что даже вот в эту посылку войдет и вот шампунь с натуральной пеной мыльного ореха. Девочки, не внушайтесь этим шампунем, вы знаете, шампунь великолепный. Потому что великолепный состав. Плюс тому, что из пенящегося активного вещества здесь 100% натуральная мыльная пена, мыльного ореха. Итак, все это мы вставляем на задний план. Теперь дальше мы переходим к другим шампуням. Значит, вот я могу выставить именно три шампуня. Почему я называю три? Потому что здесь два представителя одного, одной фактически э, линии. Это плюс 45 э, фитоэликсир, э, фи, здесь фитобализам, а здесь э, просто фитоша, а здесь фитошампунь. И все они плюс 45, то есть сывороткой Ириса. Э, девочки, могу сказать, совершенно потрясающий запах, совершенно потрясающий эффект. Э, когда я только начала пользоваться, купила всю эту прелесть от чистой линии, мне ничего не присылали. Мне было на чистую линию очень обидно, потому что я попробовала поучаствовать в конкурсе. И ну, им нужно было там... Что, что ты осуществляешь свою мечту там сделать свое дело и показать там красоту волос, но поверьте, мне, мне красотой своих волос хвастаться было, у меня была короткая стрижка, на макушке у меня было, ну, в общем, светилось все, как только могло, в общем, хвастаться мне только особенно нечем было. Вот. А сейчас, девочки, я уже действительно могу похвастаться, и я, в общем-то, написала там письмо, свое заветное желание, я написала, что после Чернобыльской аварии я потеряла волосы, я бы блестила буквально на следующий день. Вот, и именно с, с помощью чистой линии я хочу вернуть и возвращаю свои волосы. Вы знаете, у меня получается возвращать свои волосы, у меня получается их, в общем-то, вылечить, потому что вот сейчас в дешевле, вот когда нам начали опять же тюхать, что по цене машины нам нужно купить какие-то уходовые средства там за кожей, там супер-пуперовские, супер я, я сказал, что за, за такую цену я ничего покупать я не считаю нужным, потому что есть обычная уходовая косметика, но никто ж не внушается косметикой и в Роше. Поверьте, и в Роше это такая же уходовая бюджетная косметика во Франции, как и у нас Чистая Линия. Они абсолютно на одном и том же уровне просто... У нас у нас просто ментальность другая, и маркетинговый план у нас другой, и вообще мы не капиталисты, и в общем-то у нас все идет не, несколько по-другому. В общем-то страна у нас развивается, конечно, не в сторону менталитета, а в сторону большой дурости. Вот, молодежь у нас растет очень дурная, девочки, не ко всем, конечно, относятся, но я могу сказать в общей сложности, потому что молодежь растет глупая. Они даже считать писать не умеют толком. Очень мне не нравится одно, что выражаются англизмами. Девочки, запомните, когда вы начинаете засорять язык, вы засоряете мозги. Если вы начинаете говорить, ой, креативно. Креативно, это значит от слова creative, creative, креативно, это значит творчески. Ну и все такое прочее. В общем, не буду ничего говорить. Но мне, конечно, не нравится такое вот засорение нашего языка. Ну вот, начну с того, что я купила вот три, три бальзама. Почему? Потому что бальзам я считаю таким же для себя шампунем, как и, как и сыворотку. И, в общем-то, я услышала у одной девушки, пользователя Ютуба, она сказала что я купила две шампуни натуры Сибирики», и, вы знаете, я не даю своим волосам привыкать. То есть я сначала одним шампунем, как только волосы начинают хорошо реагировать, и я чувствую, что волос привык к этому шампуню я тоже меняю шампунь. Девчонки, очень хорошая рекомендация, замечательная рекомендация. Вот обязательно устраивайте стресса своим волосам, потому что это очень полезно, это стимулирует. Я могу сказать, что вот, вот этот шампунь, я просто берегу на язык, у меня даже муж его не трогает. Вот не трогает и все. Я просто вижу, говорю, слушай, тебе нравится, там, Тимотея там он ужасно нравится. Он даже у меня жидкий, мы купили какой-то жидкое мыло в метро, вы знаете, он умирает от него. Вот пользует, ничего не хочет, пользуется этим мылом, и все. Говорит, не мне нравится, как пахнет и все. Ну, да, ради бога, на вкус и цвета, на товарищей нет, в общем-то, и я... Особенно и не жалею о том, что он попользуюсь, и ради Бога. Значит, чем отличается бальзам и чем отличается шампунь? Это шампунь, вот, плюс 45, импульс молодости. Просто концентрация сыворотки и рис, в общем, основной действующий элемент здесь, это, это антивозрастная сыворотка с маслом и рисой Это масло и риса. Но вы сами знаете, что цветы, это вообще красота, это молодость. Поэтому и здесь, скорее всего, что за основу взяты тоже цветы. Поэтому я вот сейчас взяла именно, из, по, вы видите, вот у меня больше использовано бальзама, нежели чем использовано шампуня. Я стала пользоваться именно бальзамом, потому что бальзам я использую тоже на кожу головы. И у нас вот, допустим, в бане, у нас ванна стоит реп, практически рядом с котлом, и поэтому я могу просто э, ну, нанести на мокрые волосы я, допустим, смыла волосы мылом, опять же, нанесла на мокрые волосы, и так вот делаю, чтобы мокрые, и тут же не было головы, у меня тут живут вот онкочил. ну, то есть, вот, понимаете, как бы как баня получается для головы, и ну, я не знаю, конечно, я стараюсь только единственное, что, чтобы волосы не сохли, то есть я постоянно мокрыми руками вот намачиваю, чтобы волосы были постоянно мокрые, чтобы они не высыхали. Но, вы знаете, есть эффект. Раньше я Пробовала у меня бальзамы у меня три бальзама, я не стала сейчас сюда выносить все эти три бальзама, у меня березовый бальзам. Потом бальзам с ромашкой там восстановление и объем. И вот этот бальзам. Вы знаете, я пока взялась, я пока решила, думаю, устройка я своим волосам, пусть они привыкают к вот этому бальзаму и рису. Потому что у меня ни на один бальзам не было хорошей реакции волос. То есть после бальзама у меня волосы были, ну, как склеены от пакли. Вот, понимаете, такое. И потом приходилось просто перемывать шампунем, и волосы отлично. Но, вы знаете, со временем волосы отреагировали на все это дело. Я не расстроилась, думаю, мне это не надо. Я, ну, Просто по желанию, как-то чисто интуитивно, тем более, что я еще и врач, и тем более, что я поняла, что вот именно вот этим я восстановлю свои волосы. И я чисто интуитивно так вот по состоянию, по самочувствию, также по внешнему виду волос. Вот, я стала подбирать, вот думаю, ага, сегодня я хочу вот этим, так, а сегодня вот этим. Вот мне страшно хотелось, допустим, березовым бальзамом. Все, я повернулась и сделала березовым бальзамом себе масочку для волос. Вот, а потом, вот буквально, я мы, в воскресенье мы делали, мы, мы бани. Делали. И вот я в бане как раз делаю себе хорошую маску с этим бальзамом. Вот, я подержала его около получаса. Больше держать не надо, нет необходимости, очень хорошо действует. Вот. Потом помыла волосы и просто вот в бане постоянно волосы держала мокрыми, чтобы они просто не сохли. Потому что у меня я посмотрела на свою карту, которую мне делали обследование волос. Там у меня а, возле луковицы определяется небольшая перхоть то есть как, -то, как таковой перхоти у меня нету, то есть сухость есть кожа, сухость, раз, раз есть сухость, значит, я сейчас вот посмотрю, э, я буду делать именно жирными, надо действительно делать именно маслами, у меня масло есть, и я вот именно маслами и поделаю себе вот такие вот, ну, как бы, у меня есть масло от Ивраши, там 30 масел, вот, я постараюсь именно в бальзамы а потом уже, но сейчас уже пока, пока не буду, пока что все хорошо, перхоть с меня не сыпется, ничего, но я хорошо, что нашла сегодня вот этот листочек, даже очень рада, голос у меня настолько редкий, что там прямо вот очень-очень близко, вот редкий, густой, там прямо близко-близко к краю, где редко, вот к шкале, там где редко, очень близко уже, прямо у самого конца шкалы. Вот, естественно, особенно на макушке, конечно, и было показано, что дерматит. Что такое дерматит? Это воспаление кожи. То есть, ну, естественно, щитовидка была не в порядке, и, естественно, она сразу выдает то, что человек вот, теряет свои волосы. Щитовидная железа, скрытый гипотериоз, то есть скрытый недостаток йода, никакой вам анализ не покажет того, что у вас щитовидка нуждается в йоде. Открытый недостаток йода, вы будете чувствовать, что вам нужен йод вы не будете чувствовать, у вас просто придеют волосы, и все. У вас просто высохнет кожа, и все. У вас просто начнутся частые, вот у меня начались сердцебиеницы, на начались, прямо вплоть до того, что... И я когда начала. и вы представляете, это все вызывает щитовидка, скрытый гипотиреоз. То есть я начала есть йод, но, конечно, не тот бардак, который продается в виде БАДа, вот йодоксиев, йодмарин, вот в аптеках, не то давно стало есть. Это самый настоящий голод, потому что это калий-юди, девочки, это синтетический йод, он не с родственным нашим орган это не органический йод, это синтетика, это не органика. Вот. А есть, я пью бады именно с органическим йодом, Ни одной капсулы хватило, я сначала принимала очень сильную дозу, в общем, максимально 150 мг я пила йода, вот я заметила очень сильно, заметила эффект. Очень сильно заметил. Во-первых, у меня исчезли вот эти стенокардии, у меня исчезли тахикардии, я сделала себе УЗИ, на котором я увидела, что в два раза у меня за год увеличилась щитовидка, у меня увеличилось количество узлов, и когда я начала есть по на лошадином дозе по 150 мг вот этого йода, у меня резко все это прекратилось, ушли тоникиорды, ушли тахикардии, я стала себя прекрасно чувствовать, и постепенно, буквально за, за полтора месяца. Я уже просто почувствовала, что мне не нужно есть больше этот бат, по самочувствию почувствовала, что вот стало плохо себя чувствовать, и говорю, все, хватит. И через три месяца я сделала опять же УЗИ щитовидки. Вы знаете, у меня был, были узлы на двух половинах, на правой и на левой щитовидке, все остались на правой, на правой половине щитовидки, так единичные узлы, и то меньше, чем были, даже чем я в первый раз делала, не этот, а в первый раз делала, когда щитовидка еще не была совсем... Увеличено. Ну, теперь перейдем к волосам. Значит, вот уже волосы мои высохли. Ощущение, конечно, хорошее. Волосы промыты хорошо. Вот, ну, я не могу сказать, что до скрипа, но, но волосы хорошо промыты. Вот, и мне очень нравится. Жалко, что я вот не взяла сейчас зеркало с собой. Следующее я, конечно, зеркало возьму. Вот, и я решила сделать вот так, я, поэтому я решила, что у меня именно три шампуня, почему? Я мою мылом, дальше я мою вот этим импульсом молодости, и все, и все, мне этого вполне хватает. После этого импульса молодости, когда все высыхает, я сбрызгиваю вот этим вот фитоотваром. Это раз дальше, значит, поскольку здесь 30% масла и риса, после этого я сделаю вот это. То есть, когда я уже расходую эту сыворотку, я начну мыть шампунем. Здесь уже 15% масла и риса. То есть, немножечко полубывающей. Может быть, я сделаю так. Раз я сделаю бальзамом, раз я сделаю шампунем. Раз бальзамом, раз шампунем. Ну, у меня, в принципе, так и получалось. Но почему-то в этот раз я почувствовала, что мне надо повторить, вот я хочу повторить еще раз вот ирисом. Я вот уже два раза, я мылась полностью бальзамом, вот, именно вот этим бальзамом. Вот, а вот этот шампунь, вот этот шампунь, я оставляю вообще вот на, на МЗ, я, я даже вот не хочу его сейчас вводить в действие, потому что это совершенно потрясающая вещь, вы знаете, вот э, рванули мои волосы, они просто э, изменились очень сильно, стали реагировать, очень хорошо отреагировали, именно после того, как я просто два раза попользовалась вот этим шампунем. Я первый раз, опять же, намылила мылом, смыла все то, что на голове было, волосы просто были грязные, дальше я беру немножечко, намыливаю голову и полчаса, опять же, лежу в ванной своей бане, головой рядом с нашим, ну, ну вот, ложусь в ванной, рядом с котлом голова и постоянно намачиваю, и вот я вот так вот полчасика полежала, всего этого достаточно. Вы знаете, после двух раз, вот именно применение вот этого шампуня, у меня очень сильно отреагировал волос, я не узнала свои волосы. Вот, так что его я пока оставляю, на потом. Мне его очень жалко. Это просто большая прелесть. Я его обожаю. Вот Два вот этих шампуня. Так что вот этим шампунем я очень довольна, девочки. И пользуйтесь, пользуйтесь, пользуйтесь. Мыльный, мыльный, мыльный орех – это замечательная вещь. Вам никакие СЛСы не нужны будут. Но, конечно, по стандартам, по ГОСТам они что-то добавляют. Это понятно. Сзади можно все прочитать. Но тоже все на латинском языке. Вот, теперь переходим к бальзамам для лица. Значит, вот я недаром здесь выставила вот такую вот вещь. Я сама состою в МПЦТО э, и пользуюсь БАДом МПЦТО. Но я не в восторге от этих БАДов, от всех. Но некоторые БАДы я использую. Вот, как сейчас, в частности, я провожу себе курс, потому что меня начали беспокоить голеностопные суставы. То есть есть нарушение обмена веществ именно в хрящевой ткани. Я не хочу в, 40, в 50 лет ходить и хроматить, чтобы у меня ноги были круглые, как колесо. Вы сами понимаете, когда суставы нарушаются, когда обмен веществ суставах нарушается, все, организм перешел на ручное управление. То есть я как врач обязана просто сохранить. Я проводила такое лечение три года назад, и меня больше три года это все не беспокоило. И вот буквально, ну сколько, наверное, месяц назад, если не два, мне страшно, начали болеть гоностопные суставы. Мне очень больно наступать, наверное, особенно на левую пятку. Я иду, и вот от боли хоть вой, хоть не знаю, куда кидаться. но значит, почему я завела разговор про МПЦТО? У них есть серия косметических средств: Наноплатина, платина, на на золото, на серебро. Вот сейчас у них на селен, там много-много они вот. И вот эти вот мне на платина очень понравилось. Ну вот это вот было освежающий гидроген для области вокруг глаз на на платины. Я могу сказать, что вот это вот у них освежающий гидроген. то есть это обычно просто говоря увлажнитель. У них увлажнитель был возле вокруг глаз, и у них был увлажнитель просто для лица. Но вот этот увлажнитель я уже использовала, почему я держу вместе. Так вот, сюда я переняла просто тоник. Это делается очень просто, смотрите, бан... легко баночка отворачивается. Видите, какое? Я вот это вот вытаскиваю, открываю, открываю вот эту штучку, вот, прикладываю это сюда, переливаю. И у меня получается великолепный разбрызгиватель. Вот знаете, я просто утром просто балдею, От того, насколько вот хорошо, вот эти, просто закрывают глаза и побрызгать вот на лице вот этой прелестью. вот Отваром розы, то есть то, насильным тоником именно с розой. Успокаивает и смягчает кожу. Вот, для сухой чувствительной кожи защищает, раздражает, в общем смягчает. Вот, и увлажняет самое главное, делает гладкой. И вот я вот с удовольствием пользуюсь, ну вот жидкость, э, жидкость для... Для век у меня еще осталась нано -платина. вот Она мне очень нравится, эта жидкость для век. Хорошо увлажняет. Я, в общем-то, очень довольна. Ну, вот таким вот образом я использую вот эту жидкость. И также вот я пользуюсь лосьоном после бритья. Вы знаете, ну, просто великолепно для кожи, девчонки. Я не знаю, я не знаю, что это такое, но я пользуюсь вот. Вот эта вот серия для меня, это что-то мужская серия, вы знаете, я просто балдею от этой серии, потому что, говорю, вот этот шампунь для меня сыграл такую критическую роль, когда очень сильно изменились волосы. Вот. а вот этот бальзам делает мое лицо, ну, просто Но Я просто даже вам не могу объяснить, что у меня с волосами с лицом происходит. Вот. Просто очень хорошо, очень хорошо идет мне вот этот вот бальзам. Вот видите, 50 мл здесь, здесь 100 мл. Вот эти ровно половина сюда вошла. Вот. И очень приятный такой внешний вид, и все хорошо смотрится, в общем-то очень удобно пользоваться. Поэтому, девчонки, кому-то неудобно на наносимыми тониками, вы ну, выкидываете вот такие вот прелесть, вот такие вот распылители. У вас же наверняка все это есть. Ну, купите там какие-то распылители, нравится распылить, а потом, говорю, добавляйте додолатин тоники. Но если уж больно комплексуете и хотите тут выступать крутыми перцами, ну, выставьте себе косметику вот на зеркало. Я, допустим, обожаю любоваться на свое зеркало. А вот это уберите, и будет у вас стоять вот нано-платина. Ну, я считаю, что вообще, говорю, у каждой линии должна стоять вот именно то, что нужно. И теперь касается кремо акции для рук. Вообще, крема чистая линия для рук. Девочки, вот это единственное, чего чем я совершенно недовольна. Это вот этими кремами для рук. Там их четыре вида. Я попользовалась только ромашкой. Ромашку больше покупать не буду. Я допользовала его, выкинула и, слава Богу, перекрестилась. Больше покупать не буду. В отношении вот и в Роше у них есть самый простейский крем для рук с ромашкой, который они всем суют. Это 75 миллилитров миллил, 75 грамм вот этот крем для рук, вы знаете, просто лучшего крема я не видела, великолепно от него от него руки были просто вот изумительные, я очень ждала чего-то большого от вот этого крема девочки, ничего особенного я его допользую, покупать я его не буду я слышала крем бархатные ручки, именно с миндалем вот сейчас очень хочу попробовать и вы знаете, есть такой крем бархатная ручка бьютологи, он стоит около 90-100 рублей, но говорят, что творит волшебные вещи, мне его очень рекомендовал супервайзер у нас в Бранске по Смоленской и Покурской области вот. и я вот нигде не могу эту биотологию найти вот. Я очень довольна. Если что, пишите в комментариях, где можно найти, где можно. Потому что вот в их интернет-магазине я покупать не буду, потому что там в три раза выходит стоимость пересылки. Мне это не надо. Я не буду заказывать такими большими партиями, потому что все со временем появляется у нас. Вот, допустим, у нас есть линия, у нас есть метро. Если ты заходишь в понедельник где-то в час дня, то там уже вот ну, вся палитра этой линии, чистой линии, все выставлено, все, очень много всего. Но еще раз повторяю, девчонки, я очень довольна вот этим шампунем. Вот, очень жалко мне, что чистая линия так с кремами для рук обошлась, конечно, но мне не понравилось вот мое такое мнение, что я недовольна кремами для рук.